Проект «Читай быстро» представляет главные из книги Патриарха и легенды Филиппа Котлера «Основа маркетинга» 10 основных фактов. Не забудьте подписаться на канал и при на колокольчик, а мы начинаем! Факт номер один. Маркетинг призван удовлетворять потребности. Именно так определяют работу с рынком для того, чтобы совершать обмены с целью удовлетворения человеческих нужд и потребностей. Цель маркетинга в том, чтобы потребитель был удовлетворен, а не в достижении предельного уровня потребления. Товар ⁇ это все, что удовлетворяет нужду и потребность. К нему можно отнести физические объекты, идеи, места, личности. Идеальный товар ⁇ тот, что удовлетворяет потребность полностью. Основные концепции маркетинга Есть восемь концепций управления маркетингом, основанных на спросе. Он бывает отрицательным, отсутствующим, скрытым, падающим, нерегулярным, а также полноценным, чрезмерным и нерациональным. Факт номер четыре – маркетингом можно и нужно управлять. Для этого не упускайте ни единого шанса анализировать рыночные возможности, отбирать целевые рынки, на которых вы хотите работать, и разрабатывать комплекс мероприятий, основная цель которых – стимулирование спроса на ваши товары. Маркетинговые исследования помогают лучше разобраться в потребностях потребителей. Полученную информацию анализируют, используя совершенные методы работы с маркетинговыми данными. Перед тем, как проводить исследования, важно выявить проблему и согласовать цель. Выстраивайте маркетинговую среду. Сюда относятся силы, помогающие службе маркетинга фирму устанавливать связь с целевыми клиентами. Микросреда – то, что имеет отношение к фирме, поставщик, посредник, клиент, конкурент. Макросреда – бэби-бум, спад рождаемости и старение по населению. Покупательская способность – дефицит сырья. Факт номер семь. Знаете, что влияет на принятие решения о покупке? Чаще всего покупатель принимает решение, потому что на него влияют факторы, которые деятель рынка не может контролировать. Например, повлияет культурный уклад современного общества и его достижения, место жительства, а также первичный коллектив. Отношение к раздражителю Человек замечает раздражитель, который связан с теми потребностями, которые есть у него на сегодня. Привлечь его внимание легко, если этот раздражитель ожидаемый. Личное отношение к чему-либо. Почти ко всему на свете у человека есть отношения – религии, политики, одежды, еде или музыки. На основании этого человек любит или не любит объект, хочет к нему приблизиться или от него отдалиться. Фирме лучше встроиться в рамки, чем менять отношения. Десятый факт – три этапа обслуживания рынка компании. Развитие фирм в части маркетинга проходит через три этапа – массовый маркетинг, товарно-дифференцированный и целевой. Чем отличаются эти три этапа, читайте в нашем текстовом обзоре книги по ссылке в описании сразу под роликом. Подписывайтесь на канал, приналегайте на колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с Читай Быстро!